Если вы перестали уважать своего мужчину, это уже очень серьезная ситуация, и нужно срочно действовать. Первое, что нужно сделать, это очень откровенно поговорить с мужчиной об этой задаче, объяснить ему, что же происходит и почему у вас возникло такое ощущение. То есть для его включить в решение этой задачи, если хочешь, чтобы мы жили дальше вместе и счастливо, нужно давай вместе будем решать. Это первое. А второе, это заняться развитием своих женских качеств. Потому что, скорее всего, тот набор женских качеств, который у вас есть, он уже не берет те глубины, те задачи, не может решить во взаимоотношениях, которые возникли в новой ситуации. Жизнь идет, все меняется, а вы не меняетесь в своем наборе качеств. Нужно развивать как можно больше качеств. Чем больше качеств женщина развивает, тем более она становится многогранной, и ей легче найти те грани, которые взаимодействуют с другим человеком, потому что набор граней большой. Вот это развитие качества, это универсальный инструмент, он позволяет многие вопросы решать, в том числе и вот этот. И если в этом случае вы развиваетесь, мужчина не желает, не принимает ваше видение, не работает над собой, не устраняет те проблемы, которые поставили эту задачу, то тогда уже принимать хирургический метод. То есть нужно выходить из ситуации, будьте достойны, не мучайтесь, надо жить счастливо и радостно, а не находиться в таких сложных отношениях, мешающим вам быть таковой.